Бога нет. Смелое утверждение, но, пожалуй, глупое. Отрицать то, что очевидно, может только человек, который отверг здравый разум. Впрочем, в Библии об атеистах так и написано. Сказал безумец в сердце своем «нет Бога». И да, я так и слышу твой ответ. Существование Бога антинаучно. Спорить не буду. Ты прав. Пожалуй, даже соглашусь, ведь наука не отвечает на вопрос, почему. Цель науки ⁇ ответить на вопрос, как. Описать процессы, явления в этом мире путем эмпирических вычислений. То, что Бог некогда сделал, мы не можем заново воспроизвести. Мы не можем поместить Бога в наши крошечные умы. А если мы пытаемся, то невольно приходим к выводу, что Бога нет. И раз ты пришел к такому выводу, что Бога нет, значит ты пытался вместить невозможное. Но если ты так и не сумел этого понять, означает ли это, что Бога нет? никто не сомневается в том, что смартфон придумал и создал человека. А если я скажу, что твой смартфон или твоя машина появились от взрыва, ты засмеешься и посчитаешь меня глупцом. А что относительно человеческого тела? Ученые всего мира сегодня бьют головы, пытаясь понять сложность и уникальность человеческого мозга. Триллионы твоих клеток работают в гармонии так, как бы под один такт. Твой мозг контролирует сотни тысяч химических реакций в твоем организме. Случайность, скажешь ты. Один твой глаз имеет несколько сотен мегапикселей. Эволюция, скажешь ты. Ну что ж, согласно твоей логике, через несколько миллионов лет у водителей будут дополнительные два глаза по бокам, а у мотоциклистов еще один сзади, на затылке. У программистов будет по 20 пальцев на одной руке, а у парашютистов вырастут крылья. В это ты веришь. Веришь в то, что твоя прапрапрапрабабушка была обезьяной, ела бананы и читала книжки, а под конец своей жизни написала диссертацию о том, как Глобальное похолодание изменило жизнь обезьян. Ну что ж, твое право, Бога нет, сказал верующий атеист. Да, атеисты это тоже люди веры, почему-то об этом мало кто говорит. Не будь наивен, отсутствие Бога это факт, скажешь ты. А на чем строятся твои убеждения? Если ты не видишь Бога, означает ли это, что его нет? Было бы глупо утверждать, что у тебя нет мозга, потому что я его не вижу. Ты верующий человек. Ты веришь, что Бога нет. А я верю, что он есть. Тебе нужны аргументы? Я хочу тебя заверить. Они не изменят твоих убеждений, насколько бы они ни были весомыми. Твоя гордость не даст тебе сделать это. Тебе понравилась идея того, что ты сам Бог. Ты управляешь своей жизнью так, как ты сам хочешь. И глядя на верующих христиан, ты с сожалением киваешь головой. Но как же они глупы! Но при этом ты не выбирал год своего рождения. Ты не выбирал страну, рождение или статус своих родителей. Ты стал атеистом, потому что был слишком горд и самоуверен. Тебе никто не нужен. Ты самодостаточен. Проблема твоих убеждений не в том, что ты не можешь найти доказательства существования Бога, а в том, что твой образ жизни тебе нравится и ты не собираешься его изменять на какого-то бога, тем более поклонение и служение ему. Ты не смехаешься над смирением верующих людей, считаешь веру слабостью характера. Ты полагаешься на свои знания и гордо заявляешь, вера – это изжиток прошлого. Ты отрицаешь библейское определение зла, но когда с тобой поступает несправедливо, ты говоришь, это же несправедливо. Ты отвергаешь истину, что мир лежит во зле. и Ему нужен Спаситель. И не видишь, что мир погибает от насилия, войн и ненависти. Где же Бог? Где же Бог? Но при этом ты отвергаешь Божий закон. Идешь и делаешь то, что нравится тебе самому. Ты отвергаешь Библию, но при этом не замечаешь, что практически все... Библейские пророчества уже исполнились. Тебя смущают библейские чудеса, но при этом ты воспринимаешь все в этом мире так, будто бы это должно было быть именно так и никак иначе. Восходы и закаты, законы физики и природы, все это было и будет, скажешь ты. Это не чудо, это стечение обстоятельств. Ты хочешь жить и ни в чем себе не отказывать? Твое право. Но знай, что за все это ты будешь отвечать перед Богом. Ты так уверен, что Бога нет? А что если Он есть и все, что в Библии написано, это правда? Ведь ты не можешь утверждать абсолютность своих знаний. Ты, как человек, ошибаешься. Более того, откроют тебе глаза все люди в этом мире, Ошибаемся, Если ты прав, Бога нет, и ты, и я уйдем в небытие. Но если я прав, а ты нет, ты обречен на вечное мучение о аду. Слишком неравноценные условия, тебе стоит задуматься. В мире слишком много религий, чем же христианство столь уникально? Большинство религий как и христианство утверждает, что только их религия истина. У меня из жизни не хватит, чтобы все попробовать, а тебе и не нужно. Истина всегда одна, и она себе не противоречит. Истина логична, хотя иногда и трудна для понимания. Что делает христианство уникальным и единственным путем к истине? Ответ на этот вопрос довольно прост. Только христианство дает ответы на все вопросы бытия человека. Откуда он появился? Что с ним происходит сейчас? Куда он движется? И чем все закончится? В чем смысл жизни человека и всего творения? Христианство строится на Библии, а Библия – это книга, которая описывает историю этого пачева мира. Она отвечает на эти животрепещущие вопросы, как «Откуда появилось зло?» Почему в этом мире столько много страданий и боли? Почему человек так испорчен и развратен? И почему люди не хотят принимать истину? Атеистам сложно принять эту христианскую идею, что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти грешных людей. Для них это кажется абсурдным и нелогичным все люди хотят быть Богом, и только один Бог захотел стать человеком. Спасение через смерть, что за абсурд, скажешь ты. Религия этого мира в основе своего спасения ставят добрые дела и хорошее поведение. Идея того, что тебе нужно верить в Бога и жить для Него, бьет по твоей гордости и самолюбию хочешь заслужить свое спасение, быть героем. Христианство же в своей сущности кардинально отличается от всех остальных религий. Оно показывает несостоятельность человека и в то же самое время показывает совершенство и любовь к Богу. Иисус сказал, «И я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу» то есть к Богу, как только через меня. Ни в одной религии мира не посвящено столько стихов и песен, как Иисусу Христу. Одна личность, которая изменила весь мир до неузнаваемости. На христианских принципах строились целые государства. Коммунизм в своем атеизме и жестокости Показал, что происходит с человечеством, когда один народ отвергает Бога. Ты хочешь жить без Бога, Бог дает тебе такую возможность. Общество без Бога – это общество, где царит мрак, разврат, ненависть и ложь. И только одна истина способна спасти этот мир, а эта истина – Иисус Христос. В Библии ясно написано –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 против Бога. Всякий грех – это восстание. Иисус пришел в этот мир для того, чтобы примирить нас, людей, с Богом. Для этого Он отдал Себя в жертву Богу, чтобы искупить нас. Покаяние также означает, что с этого момента человек больше не живет своими плотскими прихотями, а живет для Бога, исполняя то, что написано в Библии. Все это невозможно без наличия веры. Тебе нужно поверить в то, что сделал Иисус.